раз, когда у меня тренировка происходит, и я постоянно как сказать, доминирую над мужчиной, что я хочу именно победить его, потому что он же сильный пол, а я немножко такая слабенькая. И вот у меня прям такое желание забороть его. У тебя был какой-то мужчина в жизни, который да? тебя серьезно обижал? Ну, был. Ну, это был моему муж. Да, и как бы не хочу это вспоминать. Ну, немножко не совпали. Он тебя бил когда-нибудь. Ну, пару раз там пролетал мне. А сдать что-то захотелось? Ну, я пыталась, но он намного же сильнее меня. Одного шлепка достаточно, чтобы успокоиться и больше ничего не предпринимать. После этого я собрала вещи и уехала. Пришло, наверное, осознание, что если бы я осталась в том прошлом, то я бы не смогла добиться того, чего хотела. Вы спарринг-партнер Валентины. Скажите, она жесткий партнер? Очень жесткий. Жесткий соперник? Промиссный. Часто на треугольник выводит? Да, и не только. Ну что ж, мы прямо сейчас пожелаем Валентине удачи. джу с тобой. Вперед! Следующая участница Валентина Мирон, Санкт-Петербург. Валентина старший продавец одежды и чемпионка Европы по джиу-джитсу. Посмотри, какая она крепкая и накачанная. Посмотри, какие плечи, какие ноги, какие руки. Да, на эту ступени буквально захват берет. Посмотри, какая. Туировка в конце концов, Евгения, она настоящая отважная амазонка. Кстати, недаром она похожа на амазонку, ведь Валентина мечтает открыть Академию Амазонок. Если она выиграет в нашей передаче, то она потратит свой выигрыш именно на открытие этой школы, она Да, программу нашу она, конечно, не выиграет, но тем не менее... Очень-очень близка к тому, чтобы покорить перископ. Эх, а мне так хотелось постоять с ней рядом. Сильная женщина – это всегда здорово. И я, конечно, как девушка с удовольствием бы поддержала ее и морально, и физически. И пожелала бы ей удачи в дальнейших испытаниях. Но судьба злодейка не привела ее к нам. Валентина. Валентина, но, во-первых, это красиво, я вам хочу сказать, и все, и ваши татуировки, и ваша слегка намокшая одежда, идите сюда к нам. Вы Джесси Граф русская, вас так называют. Скажите, что помешало стать Джесси Граф русского ниндзя? Рано прыгнула. А нет ли какой-то внутренней обиды, что и мужчины, и женщины, и девушки, участницы проходят одинаковую трассу, одинаковую полосу? На самом деле нет. Это то же самое, как стал на татами, уже не девушка. Вы уже не девушка. То есть мужчин вы тоже борете, получается. Да, тоже. Но мы вам желаем успехов в вашем деле. Приходите еще и приводить сюда друзей. Спасибо. Счастливо.